С вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в виде обзоре профессиональный набор инструмента от компании «Интертул» ET7145. Набор состоит из 145 предметов. Данный набор производится в Тайване. Он профессиональный, высокого качества. Не путать с наборами от компании «Интертул», которые в зеленом цвете идут. Они производятся в Китае. Данные наборы в красно-черном цвете производятся в Тайване, на острове Тайвань. Набор поставляется в такой бумажной упаковке которая одевается на чемодан сверху. Здесь указывается комплектация сзади. По производству на упаковке также указывается вот сделано в Тайване. Начнем с трещоток. В наборе две трещотки под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2. Они полностью покрыты защитным покрытием полипропиленом. Разборные и на 72 зуба, то есть мелкий шаг. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Длина трещотки под квадрат 1.2 составляет 250 мм. Трещотка под квадрат 1.4, также полностью защитное покрытие на ней, полипропилен. Имеет реверс, быстрый сброс головки, длина ее 150 мм. Также на 72 зуба. Мелкий шаг. Молоток, молоток рукоятка из фибергласса, вес его 300 грамм, длина 300 миллиметров. Далее, шарнирный вороток, очень удобная вещь для того, чтобы срывать или докручивать гайки, но не делать это трещотками, потому что они выходят из строя. Длина его 360 миллиметров, он также разборной, то есть можно заменить, если вдруг... Поломается. Весь инструмент в наборе глянцевый, защитное покрытие глянцевое. В одноватке вот такого вот насечка, чтобы можно было удобно держать в руке. И инструмент весь промаркирован. Есть логотип компании Intertool на металле. Хром-ванади и хром ванадиевая сталь. Материал заправления инструмента. Так, свечные головки. Две свечные головки на 21 и на 16 мм. Имеет внутри резиновые ставки. Удлинители под квадрат 1 и 2 у нас в комплекте два удлинителя 250 и 75 мм. Под квадрат 1 и у нас три удлинителя 150 и 150 мм. два удлинителя от 150 и 50 это обычные и 150 это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Два кардана под квадрат 1.2 и под квадрат 1.4 скреплены не винтами, а такие вот металлические вставки идут. Часто спрашивают, поэтому поднесу ближе, чтобы видели. Так, отверточная рукоятка. Длина ее 150 мм, имеет присоединительный квадрат сверху, для того, чтобы можно было подключать трещотку. Или подключать дополнительный удлинитель, но это в зависимости уже от работ, которые вы проводите. Длина 150 мм, рукоятка комбинированная, пластик-резина. Красный цвет это резина, черный пластик. Она применяется ли с головками под квадрат 1.4, это стандартно во всех наборах. Или можно подсоединять сюда биты. Есть специальный переходник. И биты вот таких вот боксах в наборе идут. В этом наборе, кстати, очень удобная рукоятка. Обычно они идут квадратные, полностью пластиковые. Здесь она округленная и очень удобно лежит в руке. Так, далее два зубила. По размерам зубил, данное вот это вот зубила 200 мм, ширина рабочей части 24 мм. И зубила на 150 мм, ширина рабочей части 18 мм. Вот такие острые, довольно острые зубила. Далее выколотки. 5 выколоток идет в наборе. Тоже в другой раз нужно при службе автомобиля. Вот. Ну инструмент очень качественный. Вот эти наборы InterTool, которые производятся в Тайване, э -э, имеют масса положительных отзывов. Далее клещи для обжима клем, Длина 260, вернее 220 мм. Вот. И также есть набор клемм. Вот такой. Так, биты. Под квадрат 1.4 биты идут в боксах. Общее количество их здесь 22 штуки. Все промаркированы согласно ячеек, в которых они закрепляются. Биты под квадрат 1,2. Общее количество их 14 штук. Торкс, биты шлицевые крестовые. Под квадрат 1,4 есть биты шестигранные, есть биты торкс, шлицевые крестовые также. И еще есть биты длинные. Общее количество 7 штук под квадрат 1,2. Биты под квадрат 1,2 применяются вот с таким вот переходником. То есть убираете нужную биту, вставляете переходник и подсоединяете или трещотку. Или можете подсоединить в данном наборе вот вороток. Ну, набор довольно универсальный. Здесь и пластолупцы есть. И единственное, чего здесь нет в данном наборе, это длинных головок и головок торкс. Если они вам нужны, то их нужно будет докупить отдельно. так В наборе головки шестигранным профилем, общее количество их 28 штук. Самая маленькая головка на 4 мм, под квадрат 1,4 мм, и самая большая головка на 32 мм. Головка 32 мм, вес ее 220 грамм, то есть довольно тяжелая. Хотелось бы отметить и хорошее исполнение инструмента, то есть нету следов отлитья, каких-то сколов, то есть очень хорошо отполировано все и как бы нету никаких замечаний. Видите, интертул, хромбанадей, хромбанадевая сталь. Материал затравления данного инструмента. Так, вороток Т-образный под квадрат 1.4. Т-образного воротка под квадрат 1.2 нету здесь в наборе. Есть шарнирный вороток. Так, по нижней части все. Теперь верхняя крышка. Здесь э Набор ключей комбинированных. Общее количество 16 штук. Самый маленький ключ на 6 мм комбинированный. И самый большой это на 27 мм. Ключи здесь матовые. Видите, интертул 27 мм. Хром, ванадила и стали. Далее отвертки. В наборе... Идут еще отдельные отвертки, шлицевые, две и две крестовые. Промаркированные они, вот это отвертка 200 мм, рукоятка комбинированная, резинопластик. Очень удобные ручки. То есть две, две длинные у нас идут, крестовая, шлицевая и две короткие, также крестовая и шлицевая. Постагубцы 180 мм, рукоятки комбинированные. Плещи переставные длина 260 мм. Покажу поближе. по комплектации набора все, в принципе, универсальная комплектация, единственное, докупите, кто будет покупать данный набор, если нужны длинные головки, докупите длинные и головки Torx. А так, в принципе, здесь и молоток, и шарнирный, шарнирный вороток есть, и две трещотки, щетки, и зубила, и выкладки для обслуживания или ремонта вашего автомобиля. Вот здесь, в принципе, в наборе все присутствует. Теперь покажем, как закрывается крышка верхняя, чтобы у вас инструмент не упадал. В этом наборе инструмент очень хорошо защелкивается, но все зависит от кейса. В наборах интерту, которые делаются в Тайване, очень кейсы высокого качества. Закрываем набор, все очень хорошо держится, даже ключи защелкиваются полностью до конца. Кейс состоит из двух частей, скрепленных металлическими вставками. Забирание кейса на металлические замки, тоже плюс. Сейчас закроем так и имеет кстати по бокам вот такие вот металлические э, угольники кейс ну кейс видите и сам кейс э, орнамент имеет то есть очень красиво если кому на подарок нужен на борту конечно здесь кейсы красивые и металлическая ставка в центре интерту очень легко без лишних усилий и плотно прилегают крышки друг к другу имеется вот такое вот кольцо для того чтобы можно было закрыть набор и повесить сюда замок чтобы никто не лазил кроме вас допустим чужой ручка складная на По габаритам кейса вес набора составляет 11 килограмм ширина кейса 52 сантиметра длина 33 см и высота 9 сантиметров Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или ставьте комментарии. До свидания.